Вот мы сегодня пришли на один из наших арендуемых складов, где автоматически идет работа, автоматизировано по распределению и отправке заказов, онлайн заказов. Вот один заказ уже отработали, поставили вторую тележку для новых заказов. Поехали заказы. Чем примечательный этот склад им не разрешают не отправлять то есть в любом в любом условии пандемии э, все равно будет идти отгрузки на вино вижу продукты разного рода отправляются если есть какие-то проблемы с упаковкой они всегда уведомляют об этом своего клиента партнера в нашем случае партнера. Со всей работы следят камеры вот уже лежат предварительные заказы как я понимаю все отслеживается, все сканируется. В день отправляют до миллиона посылок. 是16,那边现在是张罗汉 <笑> 我们这边,我们阿玛扩招都启用了,就是无人汉 我们弄错的 我们这里就错不了,你看 我看了,每个地方都错了 因为现在做里面,它没有什么设备太忙了 Вот еще один склад с товарами готовой продукции для готовой для, для, для, для отправки. Далее их поместят в тот склад который находится за этой стенкой где мы сейчас, сейчас уже были и будет идти отправка. Это у нас упаковка у них уже заготовленная они помогают еще и упаковывать до упаковывать товар в подарочную упаковку прямо здесь на месте то есть привозите отдельный товар, отдельную упаковку, они здесь его уже сами стала, переп... Они меняют упаковку. Ну, ну, так... это Понятно, это подвинул деревянные ящики. Сейчас мы покажем, как отправляется алкоголь в стекле по одной бутылке. Вот специальный Это для, одной, для упаковка одной бутылки. То есть такие вот надувается пакет. И наплашили сразу до, до ящика. Вот по одной бутылке уже упаковано. По одной, по две бутылки ну почти все автоматика Привезли упаковку для вина. Упаковали, отправляют. Упаковали и отправляют. Вот сами склады. как надувает упаковку дополнительную. Раз и все. Здесь все собирают, фиксируют. Здесь ведется другая немножко работа, я так понимаю. Контроль регистрации. Ну вот собственно как-то так. Специальный приехали на склад, чтобы вам показать, как все это работает. Всего вам,